Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, которая постоянно портит мне приветку, но на этот раз это сделала я. Какого? За что? Я ничего не сделала. Я отвостила тебе за все те разы, когда ты портила мою приветку. Ладно, хорошо, тогда ты будешь рассказывать о чем сегодняшнее видео. Ладно. Сегодня у нас очень серьезная тема. Нам написали в ЛС нашего сообщества некоторые наши подписчики с просьбой осветить одну ситуацию, которая произошла с ними, и высказать свое мнение на этот счет. Мы подумали, что это достаточно интересно и сложно, поэтому согласились. Да, чтобы вы не повторяли те ошибки, которые сделали они. Да. Речь пойдет об одном художнике-ютубере, но, как всегда, мы не называем никнейм, ничего такого, потому что не надо никого булить. Человек ошибся, и, возможно, после нашего ролика он исправит свои ошибки он извинится перед подписчиками которых он обманул и все будет хорошо ну если нет это только на его совести Скорее это всего, не, не будет, наши проблемы но мы все равно не хотим чтобы нас потом от. Лезу уголовночь <свят> Итак, этот художник устроил ивент в своем инстаграме Draws this in your style, который даже я устраивала у себя. Но суть этого всего была в том, что за победу, победу в кавычках, потому что это был не конкурс, именно, а ивент художник рисовал арты подписчикам. Там было несколько таких Draws this in your style. И это были все ее персонажи. Некоторые эти посты уже удалены с этими персонажами, некоторые еще висят. Итак, в чем же суть, ребят? Сегодня мы вам расскажем по поводу авторского права, о том, что вы должны знать насчет своих артов, чтобы вы могли защитить свои арты, если с ними что-то произойдет, как, например, в этой ситуации. Итак, ивент был сделан, все окей, но потом внезапно оказывается, что художница решила продать всех персонажей своих и нажиться на артах подписчиков. По итогу получилось так, что когда художница решила продать эти работы и своих персонажей, ее персонажи стали стоить намного дороже, потому что чем больше артов, с персонажами, тем, собственно, и больше цена. Несмотря на то, что все те арты, которые были сделаны, вообще не ее Но, по сути, она все равно получила от них выгоду. По сути, ребят, вы должны понимать, что как только вы рисуете чужого персонажа, этот арт принадлежит уже наполовину вам. Особенно это касается гифтов, там, трейдов, например, да. Ну, то есть, с трейдами здесь еще более-менее понятно, когда человек... Вы нарисовали человеку трейд, он имеет право продать персонажа с вашим трейдом. С гифтами речь примерно такая же. Но когда речь идет о конкурсной работе, то так делать нельзя. Там вообще это очень сложная тема, я не знаю, как это объяснить. Вообще смотри, по закону есть автор произведения и есть правообладатель произведения. Когда вы рисуете гифты какому-то человеку, он становится его правообладателем. Правообладатель не имеет права говорить, что это его работа, не имеет права удалять авторскую подпись, то есть ватермарку, но он имеет право передавать продавать ваши работы по своему усмотрению, если не обговорено обратно. То есть, если вы скажете, что нет, я тебе запрещаю это делать, он не имеет права это сделать. И вы всегда можете, если так уж получилось, что он все-таки продал вашу картинку, вы можете написать новому владельцу и сказать, что художник поступил незаконно. И автор не будет использовать ваш арт. Если он, конечно, не пидорас. Самая проблема в том, это то, что чаще всего художники знают, что нельзя продавать чужие работы. Несмотря на то, что они могут даже являться их правообладателями, если они не нарисовали этот арт, у них вообще нет права наживать на этом арте. Бывают такие случаи, когда какие-то, скажем так, не совсем честные люди пытаются действительно нажиться на ваших артах. Это бывает абсолютно редко, и только из-за таких случаев чаще всего нужно обговаривать тот факт, то, что ваш арт не для продажи, а сугубо для личного пользования. Итак, на этом история, ребят, не заканчивается, как вы поняли. Оказалось, что этот художник рисовал простым участникам ивенты арты еще до итогов. То есть, еще не были выбраны победители, но он уже им нарисовал что-то. И когда подписчики спросили, а как вы выбрали этих людей, при том, что не все на тот момент даже отрисовали свою часть, то есть рисунок на ивент, художник не ответил на этот вопрос, а некоторые после такого даже полетели в ЧАЭС. То есть, получается, что некоторые участники ивента, не победив, каким-то рандомом получили свои призы. Непонятно как. Естественно, так тоже не делается. Если уж ты делаешь какие-то призы, то ты хотя бы объясняй, как ты выбираешь победителей или не победителей, по каким критериям, чтобы все это знали. Просто я понимаю, в чем прикол. Если это не какая-то договоренность заранее, то, скорее всего, я просто буду лень отрисовывать эти арты потом она типа подумала ну вот этот чувак прикольно рисует наверное он нарисует тоже прикольно я ему типа заранее отрисую а если у него рисунок не очень выйдет я все равно скажу что он мне больше всего понравился как только все это вот вскрылось что персонажи будут проданы одна из участниц вента написала этому художнику и после этого ее сразу же кинули в чс сообщение почистили, альбом с продажей был удален, так что типа я ничего не продавал, вы это не узнаете в конце всего этого художник выложил видос на свой YouTube канал где в самом конце показал победителей ивента и в чем же проблема, скажете вы? да вот в том, что некоторых артов не было либо видно, она их перекрыла другими на некоторых не был указан никнейм то есть она не указала авторов авторов надо указывать, ребята, абсолютно всегда особенно в роликах, где ты просто используешь чужие арты, ну Камон, я не понимаю, в чем была проблема расставить арты в нормальном порядке Либо же просто сверху написать ник, если ты уже его закрыл Я просто не понимаю, чем руководствовался этот человек, когда делал подобное видео Я могу понять, чем руководствовался человек, когда продавал чужие работы выгодой Но я хочу просто сказать, что дело в том, в том что... И таких ивентов было несколько. Это был не один ивент на выбор с рисованием артов. То есть, художник заранее решил продать персонажей. И заранее решил, что хочет это сделать подороже. И решил нажиться на подписчиков. То есть, если бы он сделал один ивент и решил потом продать персонажей, возможно, это была бы просто его ошибка. Он бы там извинился, все было бы окей. Но мы видим закономерность. Человек делал это специально. Он сделал так несколько раз. То есть, он заведомо хотел обмануть людей и продать их работы. А потом еще снимал видео о том, что вот, меня тоже же обманывали. И что? И что теперь нужно распространять вселенское зло? Ну как так-то? Рисуйте нормальным художником. Например, на мы всегда подписываем авторам. Да. В конце видео все авторы всегда-всегда подписаны. И мы никогда в жизни не будем продавать своих персонажей. Да, кстати, вот я все равно считаю, что это странно рисовать гифты людям, которые, типа, придумали персонажа, но никуда его не вписывают, потому что у них вообще есть любое право просто продать подороже со всеми гифтами, которые им наделали. Капец, ребята, короче. Вот этот художник, про которого мы говорили в предыдущем видео про крыс, однажды написал... Такой пост. Вот, у меня есть адопт, я хочу его продать подороже, поэтому нарисуйте мне гиф-топ. true story Да, просто да я вообще в шоке. Как так можно издеваться над людьми? Люди старались, рисовали, потому что им нравятся персонажи, потому что они твои поклонники. Ну как так-то? Меня просто бомбит прямо сейчас Это же невыносимо Это ладно обмануть, а это прямо напрямую Написать, то, что ты для продажи Хочешь, чтобы тебе подписчики Подкинули рисунки Мы немножко хотим рассказать о том, как защитить Что ли свои арты, о том, кому Лучше рисовать и как найти Тех самых проверенных в кавычках Ютуберов. Лично я бы вам не советовала Рисовать персонажа Который даже если вам очень сильно нравится Если у него нет никакой Бэкстори, если это просто персонаж какой-то адопт, если он не там ну просто, просто персонаж у него ничего нет, у него нет ни характера ничего, очевидно, что автор скорее всего его продаст в ближайшем будущем и ваш арт уйдет вместе с этим персонажем, да, то есть если вы не хотите, чтобы ваш арт был доп из за какого-то персонажа, то не рисуйте гифт, но если вы не против, как бы, то пожалуйста но мы бы вам не рекомендовали потому что ваш гифт пойдет по рукам и может быть даже такое то, что я авторство ваше где-то там затеряется уже. Да. Если хотите нарисовать кому-то гиф, то лучше подостоверьтесь, что, например, у этого человека персонажи эти давно, он явно не хочет их продавать. Или он рисует комикс. Или он рисует, рисует комикс. Да, Ну, -да. потому что логично, что даже если мы комикс, например, забросим, навряд ли мы физически продадим этих персонажей. Это будет просто, ну, очень тяжело и невозможно, так что они никуда не уйдут. Но ну, это просто как пример про нас, но это, конечно, не обязательно. Например, можно рисовать Москву ютуберов, просто потому что маскоты, ютубера нельзя продать, ну типа кому он кому он нужен, кроме самого ютубера, да, и второй момент, это чаще всего не обговаривается, что ваши арты не для продажи, потому что это очевидно, но бывают как раз таки вот такие случаи, когда люди просто не обговорили заранее тот факт, что их арты не для продажи, и человек просто взял и продал их работы, хотя никто даже не подозревал, что он это сделает, поэтому всегда. Да, обговаривайте заранее, что ваши арты не для продажи Безусловно, художники в этой ситуации ни в чем не виноваты Потому что, когда они увидели пост с продажей Они сразу же написали этому блогеру Что они не хотят, чтобы их работы продавались И блогер их просто проигнорировал и отправил в ЧС. И вот это уже, это уже по-свински происходило Да, конечно, это уже даже ни разу незаконно Если вы переживаете, когда участвуете в конкурсе Что ваши работу могут продать Вы просто можете переписать в самом посте Сразу же Перед началом всех тегов, текста Что работа не для продажи И вы запрещаете ее использовать Везде, кроме как для конкурса То есть, чтобы автор ее уж точно С ней ничего не сделал, потому что Это будет самым главным пруфом Даже если он продаст эту работу, вы всегда Можете показать, что художник Был предупрежден, и он мошенник И его забанят в большинстве сообществ Где продают персонажей за такое Короче, да, ребят, не давайте Людям наживаться на вашем творчестве ни в коем случае, какие бы популярные эти люди не были, какие бы они не были хорошие, как бы ими не восхищались вы. Бывает такое, то что вы просто разочаровываетесь в своих кумирах, когда они вас вот так вот подставляют. Это некрасиво, это не по-человечески, но так бывает, поэтому всегда будьте бдительно, всегда предохраняйтесь. Мы, мы искренне с сперпи надеемся, что автор после нашего ролика извинится перед подписчиками, по нормальному извиниться, не будет продавать арты, потому что человек вроде как адекватный, вроде как, и он сломает себе карьеру блогера этим поступком. Если вы уж так проебетесь, то лучше сразу извиняйтесь, если хотите сохранить свою карьеру. Иногда даже если вы считаете, что вы правы, но все вокруг от вас отворачиваются, лучше перебдеть, как говорится, чем не добдеть. Да, как говорил один мудрый человек, если ото всех пахнет говном, скорее всего, обосрались именно вы. Джон Ли, Китай, 1985 год до нашей эры. Популярный адоптер. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на нас, на наши сольные каналы! Подписывайтесь на наши группы вконтакте, инстаграм, твиттер! Не подписывайтесь на тикток! Всем спасибо и всем! Всем пока! Подписывайтесь на наш... на наш канал! Подписывайтесь на нас, на наши шоу. Отсюда не могу, где Лё, <свят> который за меня всё скажет. <свят>